Ускорение, с которым движется тело, прямо пропорционально действующей на тело силе и обратно пропорционально его массе. За единицу силы принимают Ньютон. Связь между единицами в системе Си такова.